Добрый день, уважаемые коллеги. На одной из последних встреч с представителями бизнес-сообщества России, представители банковского сообщества, вот господин Сиан Сидит, кивает головой, в очередной раз поставили вопрос о необходимости встречи вот в таком составе для обсуждения. Текущих и среднесрочных проблем банковского сектора России. Не случайно, что совещание наше проходит здесь, в Новосибирске. Экономический подъем России, э, Сибири – это один из определяющих и долгосрочных факторов социально-экономического развития России в целом. И в этой связи крайне важно иметь устойчивую финансово-кредитную систему. Добавлю, что такая система является фундаментом развития всех, без исключения регионов Российской Федерации. Вначале несколько слов об общем состоянии отечественной финансово-кредитной сферы. Один из ее важнейших показателей – это достаточно стабильная макроэкономическая ситуация в стране. Вы знаете, бюджет на 2006 год спланирован с профицитом, при этом его расходная часть увеличилась. Существенные денежные средства будут направлены на приоритетные национальные проекты, в образовании, здравоохранении, в жилищной сфере, в сельском хозяйстве. Золотовалютные резервы России на 1 декабря составили 168 миллиардов долларов, так? увеличившись с начала года на 44 миллиарда. Положительные сальда торгового баланса почти в полтора раза превышает соответствующий показатель прошлого года. Продолжился рост внутреннего инвестиционного спроса, Последовательно снижается государственный долг, в том числе за счет достижения соглашений о досрочном его погашении. Возросли активы банковского сектора, возросла и их рентабельность. Причем кредитным организациям удалось увеличить и собственный капитал. Вместе с тем, хочу обратить внимание, перед экономикой страны стоят уже совсем новые задачи, в частности, Социально-экономическое развитие регионов Сибири сегодня во многом связано с созданием инновационных производств, с хозяйственным освоением перспективных территорий и финансированием крупных инфраструктурных проектов. Считаю, что по своим масштабам, по качеству предоставляемых услуг, банковская система страны должна отвечать и этим новым задачам, и современным потребностям граждан Российской Федерации. Однако для жителей отдаленных регионов России, а также для ее сельских территорий, банковские услуги по-прежнему, к сожалению, малодоступны. Наименее обеспеченным является население именно Сибирского федерального округа. Так, на каждые 10 тысяч человек здесь приходится всего один полноценный банковский офис. Кроме того, недостаточность банковской инфраструктуры и низкий уровень участия банков в экономике и социальной сфере – Сдерживает развитие российских регионов, тормозит освоение богатого природными ресурсами Сибирского края. Очевидно и то, что на практике все еще недостаточно развиты сугубо рыночные стимулы в развитии банковского сектора. Сохраняется практика предоставления преимуществ и льгот отдельным кредитным организациям со стороны государственных и муниципальных органов. При этом доля банков с государственным участием. В капитале в последнее время увеличилось. Значительная часть банков, создаваемых государством, остается слабой, неспособной к финансово-кредитному обслуживанию крупных проектов. Считаю, что государство может, конечно, участвовать в капитале кредитных организаций. Но при условии, что данными банками обеспечивается решение действительно стратегических задач. Хотелось бы, чтобы Национальный банковский совет рассмотрел вопрос о модернизации системы госбанков. Нужны четкие критерии целесообразности и эффективности госучастия в капитале кредитных организаций. Там же, где такое участие будет признано необходимым, роль представителей государства в контроле за их деятельностью, конечно же, следует усиливать. Считаю, что отечественная банковская система может предоставлять гражданам, и, в частности, российским предпринимателям, значительно больший по широте и разнообразию комплекс услуг, услуг, которые должны быть доступнее для клиентов. И, разумеется, банки должны активнее подключаться и к реализации тех самых приоритетных национальных проектов, о которых я уже упомянул. Вам известно, что определены меры по созданию финансовых стимулов для развития сельхозпроизводства и подъема сельских территорий. Уже в 2006-2007 годах Предстоит создать полноценную систему земельно-ипотечного кредитования. Думаю, Россельхозбанк не должен оставаться единственным участником этой работы. Тем более, что национальные проекты призваны обеспечить системную модернизацию названных отраслей. Должны в конечном счете помочь решению базовых социально-экономических вопросов. В данном случае имею в виду проблемы доступа к банковской системе организаций малого бизнеса. Организации, которые особенно уязвимы и слабы именно на селе. Хотелось бы, чтобы банки проработали и свои собственные инициативы по названным мной направлениям. Отдельный блок вопросов возникает в связи с развитием ипотеки. Готов внимательно обсудить Ваше предложение по формированию эффективного рынка ипотечных ценных бумаг, укреплению доверия к ним со стороны инвесторов». Обращу внимание и на тот круг задач, который сформировался у российских банков в обслуживании крупных российских заемщиков. Отечественные предприятия в последнее время стали все чаще производить заимствования за рубежом, а темпы роста кредитования предприятий реального сектора экономики замедлились. В целом перед российскими банками стоят важные задачи повышения их конкурентоспособности. И предлагаю сегодня совместно обсудить те меры, которые позволят подойти к решению этой стратегической задачи. Благодарю вас за внимание. Давайте перейдем к обсуждению предложенных тем. Хочу предоставить слово Игнатьеву Сергею Михайловичу, председателю Центрального банка Российской Федерации.